Всем э, доброго дня, всем хорошего настроения. Я вижу, что у нас э, сегодня люди отовсюду. У меня отлично видно, слышно. Я вас благодарю за обратную связь. Э, вижу, что народ прибавляется, и это здорово, это здорово. Значит, э, мы, соответственно, с вами сегодня Будем очень интересную тему обсуждать. Это законы денег, финансовая грамотность. Мы на самом деле очень много с вами уже говорили о деньгах, уже, значит, обсуждали это и так, и так. То есть у нас много было уже сказано о законах денег. И вот э, сегодня мы попробуем так это все привести в какой-то знаменатель, чтобы вам было максимально все понятно. То есть э, откуда что берется, почему мы вообще говорим о финансовой грамотности. На самом деле э, это вопрос э, на сегодняшний день, он насущный, он актуальный, потому что э, вот э, я здесь привела на слайде... Э, Слова Роберта Киосаки, он, когда писал все свои книги, он сказал, что чего не хватает нашему поколению, так это финансового образования. И понятно, что необходимо это, это прежде всего для своей финансовой безопасности. И что самое интересное, то что он своими книгами как раз-таки и хотел э, донести до нас, и доносил, и проводит э, все, что он делает, это он доносит до нас э, вот эту финансовую грамотность. И, э, конечно же, э, мы говорим о том, что сегодня этот вопрос очень важен, очень интересен, и э, зачем нам это нужно, и почему нам это нужно, да, э, зачем нам вообще нужна финансовая грамотность. С чего бы нам начать вообще эту финансовую грамотность и как вообще к ней подойти, с какой стороны. Поэтому мы сегодня с вами будем об этом говорить и, значит, соответственно, говорить о финансовой грамотности, не посмотрев на то, что любят деньги, какие законы денежные у нас присутствуют в мире, в природе, что вообще лучше всего для того, чтобы денежную энергию активировать для себя. И, конечно же, ну, практические рекомендации я все время даю, потому что это очень важно для нас, как мы это все можем использовать на практике, как мы это можем все использовать для себя, чтобы у нас все стало, так сказать, на свои места, и на самом деле мы чувствовали себя финансово независимыми, и людьми в полной безопасности. Значит, во-первых, мне хочется сказать такую вещь, то есть вернемся немножко как бы в прошлое, и почему финансовая грамотность сегодня у нас возникает. Да потому что раньше, то есть это в советский период, прежде всего, да, то есть наши родители они не нуждались в этом, можно так сказать. Не было вообще ничего такого, что могло научить их грамотно вести финансы, потому что финансовая грамотность – это прежде всего речь о своих финансах. Почему так получалось? Ну, потому что главный доход, он был единственный доход. Это заработная плата, которую люди получали за свою работу. И других денег не было. Поэтому вот те деньги, которые мы получили, да, то есть вот в зарплату, поэтому мы их тратим, тратим как хотим, и по большому счету очень мало людей вели какие-то расходы, доходы, планирования, еще что-то такое о том, о чем мы сейчас много-много говорим. Понятное дело, что нам нужно само понимание, как эти деньги работают, и если наши родители не знали этих вещей, то они, естественно, не могли и передать своему ребенку финансовую грамотность, научить его финансовой безопасности, потому что мало ли что, у нас настолько быстро изменяется мир, к нам приходят какие-то финансовые реформы, к нам приходят пенсионные реформы, и, соответственно, у нас меняется вообще подход к деньгам, вот это вот понимание того, как зарабатываются деньги, это все меняется, естественно, что и возникает, вот та самая необходимость, а зачем мне финансовая грамотность? Для того, чтобы понимать, как работают деньги. Да? То есть поскольку э, вот этого не было, нам это не передавали, и, соответственно, мы не могли передать это дальше. Отсюда какой был вариант? О том, что деньги хранились дома, и на сегодняшний момент надо отметить, что э, у нас с вами замечательная ситуация очень много людей которых мы можем просветить рассказать о криптовалюте рассказать о возможностях рассказать о вложениях у нас сегодня ну поле не паханое как говорится да пожалуйста веди и разговаривай и привлекай и привлекай людей так сказать в наше сообщество это вообще замечательно да потому что по статистике 50%, как я сказала, хранят деньги дома и не знают, куда их вложить. И не только хранят деньги дома, где-то там под подушкой, да, поэтому и э, не понимают, что на самом-то деле, то есть, ну, слышат, что инфляция, ну, как это инфляция, да, куда это инфляция, вообще, что с ней, что с ней вообще делать с этой инфляцией, да. И э, очень много людей, соответственно, 50%, не э, обращаются ни к каким финансовым ресурсам, если хранят деньги дома, то и не обращаются ни к каким финансовым ресурсам, не пользуются э, инвестициями, потому что просто э, не понимают необходимость и м, возможность приумножения своих денег. Поэтому м, четкое понимание, как работают деньги, да, и эти деньги могут э, принести тебе финансовую независимость, финансовую свободу, когда ты будешь чувствовать, что у тебя всегда есть доход, и ты занимаешься любимым делом и получаешь от этого удовольствие. То есть, конечно же, это то, к чему мы сегодня все стремимся, и это наша самая главная задача, потому что на сегодняшний момент мы понимаем, что, значит, деньги зарабатываются, деньги каким-то образом сохраняются и приумножаются. Но вот если сказать о том, что люди в том или ином ключе понимают, ну, как зарабатываются деньги? Ну, идешь и работаешь. При этом очень часто и здесь бывает вопрос, как зарабатываются деньги? Первое, что лежит на поверхности, то, что мы знаем, по найму, да, то есть вот пришел в компанию, тебе кто-то чего-то платит. То есть это желание получить доход от кого-то, от чего-то, зависим от обстоятельств, зависимо от предприятия, зависимы от государства и так далее, и так далее. Но э, у нас уже есть большое количество людей, которые сами стараются зарабатывать деньги, уходят в предпринимательство, э, сами осваивают различные бизнесы, сами смотрят на то, как они могут быть э, полезны, поэтому вот если с этой позиции еще в более или менее что-то понятно в финансовой грамотности, то как сделать так, чтобы эти деньги не просто сохранить и положить их под подушку? То есть мы не будем с вами относиться к тем самым 50%, которые хранят деньги под подушкой у себя дома. Мы будем относиться к той части людей, которая приумножает этот капитал. И вот наша задача научиться э, сохранять и приумножать эти деньги для того, чтобы, опять же таки, э, мы чувствовали ту самую финансовую свободу. И, э, возможно, значит, э, вы уже знаете, возможно, то есть это уже есть, это уже об этом говорят очень много то есть есть так называемый, в каждом моменте есть какой-то алгоритм. Так вот, план финансовой свободы каким образом выглядит? Давайте на него посмотрим со всех сторон. Это просто формулы, которые можно просчитать. Просчитать из сегодняшнего дня, из сегодняшних ваших вложений. Поэтому, значит, вот первая позиция – финансовой свободы или первая ступень финансовой свободы – это стремление к такой вот какому-то резервному фонду. Для чего это нужно? Это накопительный фонд или резервный фонд? Скажете, что я только что говорила, что накапливать деньги, держать дома под подушкой нельзя. Ага, а так давайте подумаем, посмотрим, как сделать для себя резервный фонд чтобы он тоже запустился в работу и чтобы он нам тоже э, приносил финансы. Это очень интересная первая позиция, которая э, дает нам э, вообще важный такой вариант для жизни. Это стремление к стабильности. Оно есть в каждом человеке. И когда э, у человека нету страха за то, что его там завтра выгонят с работы, э, всем там объявят, что завтра мы не работаем, и у человека не будет паники, что он не получит деньги, именно для этого, для того, чтобы не было страха, для того, чтобы не было паники, именно для этого существует вот этот так называемый резервный фонд. и считать его очень-очень просто, вот у вас есть какая-то заработная плата э, в месяц, да, то есть на сегодняшний день, в которой вы каким-то образом укладываетесь, да, то есть у вас это есть. У кого-то это 30 тысяч рублей, у кого-то 50, у кого-то 100, у кого-то там 200, 300, неважно, да, абсолютно неважно. Она а сегодня есть вот эта вот сумма, которую вы получаете каждый месяц, то есть ваш приход. И вот этот вот ваш приход мы умножаем на количество месяцев, которое мы, с которых мы создаем резервный фонд. Допустим, мы сумму заработной платы, какую-то вот эту нную цифру, 100 тысяч рублей, для примера я просто беру абстрактную цифру, да, мы ее умножаем на 6 месяцев и понимаем, что независимо от того, что бы ни случилось, да, у меня всегда есть резервный фонд, у меня есть какая-то губышка, которая, так сказать, держит мне возможности сохранять эти возможности своего финансового состояния в том, в котором я сейчас нахожусь, целых 6 месяцев. И если даже увольняюсь с работы, то я буду спокойно совершенно себя чувствовать для того, чтобы не бежать на первую попавшуюся, да, а для того, чтобы найти для себя наиболее интересный вариант. К чему это еще приводит? Это приводит к тому, что есть какой-то запас денег, который позволяет вам, допустим, значит, не просто себя чувствовать спокойно, но еще и, скажем, что-то интересные какие-то сделать покупки, это вторая сторона медали этих же денег, сделать какие-то интересные покупки, вы тоже можете за счет этих денег, то есть у вас там, допустим, появилась супер-возможность купить ниже рынка квартиру или там машину или вложить куда-то средства, у вас есть этот резервный фонд, но он, конечно же, и называется резервным, чтобы вы его придержали, то есть чтобы вы его могли таким образом саккумулировать, что с одной стороны вы его знаете, где он лежит, но он лежит не в тумбочке, и просто так одним днем так выхватить, забрать и куда-то потратить на другие нужды, вы, в общем-то, остерегаетесь, поэтому... Вы можете не на 6 месяцев умножить вот эту сумму вашего сегодняшнего заработка, допустим, на год, получая те самые средства, которые вы можете там куда-то вложить и немножко там сделать, ну, 50 на 50, да? То есть у вас есть вот этот резервный фонд. Что мы с ним делаем? На самом деле, по большому счету, как говорят финансисты, это не важно, где они у вас будут храниться, эти деньги, они могут храниться в банке там, под подушкой или так далее. То есть вы просто знаете, что вы, у вас эти средства есть. Самый лучший вариант, конечно же, когда вы имеете эти средства, они у вас тоже приумножаются и работают. То есть они у вас где-то лежат, но прежде всего их нужно накопить. То есть вот мы, значит, себе определили какой-то резервный фонд, который вот у нас там 6 месяцев, мы знаем, что мы спокойно себя чувствуем. Мы можем их снять, но... Допустим, положили под проценты, но ну, под процент такой, вы знаете, что сейчас очень много программ, возможностей, допустим, в нашем том же бинаре, да, хоть каждый день снимай. Поэтому положили, с одной стороны, эта сумма приумножается, а с другой стороны, она не теряет и не уходит в инфляцию, а с другой стороны, мы знаем, что в любой момент, если это вдруг понадобится, мы можем снять, даже можем снять по частям. Вот таким образом, значит, первый шаг для финансовой свободы – это… Создание, создание резервного фонда. Вот это очень важная э, позиция, которая нас, нам обеспечивает спокойствие, внутреннюю стабильность и э, внутреннее состояние, когда нам не страшно, не важно, что происходит, то есть все, у нас есть э, финансы, которые нас защитят, в случае чего мы что-то можем прикупить. Да? Значит, второй шаг: на, Значит, заработав вот эти вот деньги да, резервного фонда, мы идем ко второму шагу. Какой у нас второй шаг? Это, значит, допустим, у нас есть заработная плата, которую мы сегодня получаем. Значит, соответственно, нам нужно положить такие деньги на инвестиции сделать инвестиции, чтобы жить на проценты из той суммы, в которой мы, допустим, ну, сегодня чувствуем себя более или менее комфортно. Вот это наша заработная плата. Ну, пусть это будет те же там 100 тысяч рублей, допустим, да. Что мы тогда делаем? Мы берем Средние, средние арифметические высчитываем, допустим, ну, высчитываем какие-то проценты. Ну, вот я, допустим, считала, когда я вообще смотрела на план финансовой свободы, я еще тогда... Настолько не была знакома с криптовалютой в подробностях, поэтому я считала из классических инвестиций, классические инвестиции там приносят в среднем 8%. процентов, Поэтому есть такая константа, я ее высчитывала математически, то сейчас не об этом разговор, 150 150, цифра 150, поэтому вот э, зарплату, э, которая на сегодняшний день есть, умножаем там на 150, получаем некую сумму, скажем, 100 тысяч на 150, там 15, э, получается у нас э, 15 там, миллионов, да, то есть что мы делаем? Мы кладем эти, эти, эти деньги на инвестиции, и э, в данном случае речь не о деньгах, э, как таковых, да, не о сумме, не об этом, в этих цифрах, речь о самой формуле, как мы это делаем, да, поэтому вот следующий шаг, это то, когда мы живем на проценты от, и получаем каждый месяц, да, ту сумму, которую мы привыкли, которую мы получали в зарплате, это вот второй шаг, к которому мы стремимся, соответственно, мы положили сумму, некую сумму, на инвестиции и живем на проценты спокойном варианте сейчас это все можно пересчитать опять же получить всякие промо в нашей компании 1 процент в день уже будет они а там какие-то 8 процентов совершенно другая арифметика будет поэтому и у нас есть google есть значит сложные проценты которые здесь высчитываются и все это можно математически высчитать то есть какую сумму вам нужно положить чтобы получать проценты каждый, каждый там месяц и жить в своем режиме так, как вы привыкли. Это второй шаг, к которому мы стремимся, то есть это план финансовой свободы, второй уровень, или второй шаг. Ну и третий шаг, к которому стремятся люди, которые считаются вот, полная финансовая свобода, это когда мы берем изначально не ту сумму, которую сейчас мы получаем, заработную плату, а желаемую сумму которую мы хотим получать каждый месяц допустим там, сейчас вы получаете, или, там, мы с вами получаем там, ту же самую сумму там, 100 тысяч рублей, да? а хотим мы получать каждый месяц, чтобы у нас было гарантировано миллион рублей, тогда, соответственно, мы должны создать э, у себя такой финансовый резерв и положить на процент такую сумму, опять же, умножаем на 150, сумму, сами можете высчитать, которая у нас лежит и работает, а мы живем на проценты, и каждое первое число, Каждого месяца вы получаете миллион рублей, допустим, ваш желаемый доход. Вот это и есть план финансовой свободы. Вот таким образом он высчитывается чисто математически. И, соответственно, мы, когда говорим о финансовой грамотности, мы говорим о том, что главная наша задача это прийти вот к этой финансовой свободе постепенно, поэтапно. Подготавливая себя, и когда мы не сразу ухаемся да, в какое-то там решение вопроса, а именно постепенно движемся, то тогда мы прекрасно понимаем, что ко всему можно дойти, да, дорогу осилит идущий, и, соответственно, мы к этому стремимся, и мы получаем тот вариант, который нам наиболее интересен и для нас наиболее, так сказать, важен и так далее. Да? Значит, ну и, соответственно, когда мы говорим о финансовой грамотности, то и о том пути, которым мы движемся, то что нам для этого нужно сделать? Вот эти вот первые шаги, я их разрисовала, расписала в виде рекомендаций, в виде правил обращения с личными финансами, потому что это как раз-таки и есть финансовая грамотность. И самый главный вопрос в этой связи у нас с вами будет такой – вести постоянный учет расходов и доходов. Помните, мы об этом с вами на самом деле очень много говорили, то есть планировать бюджет. Как можно спланировать бюджет? если ты не понимаешь, сколько ты зарабатываешь сколько тратишь. Сегодня может быть одна сумма, завтра другая и так далее. Да? То есть поэтому вопрос, чтобы получить финансовую грамотность для личных финансов, для приумножения своего капитала, это прежде всего вести их учет. Учет. Поэтому, значит, делаем вначале, просто делаем учет, я думаю, что вы потом мне напишете в чате. Кто ведет таблички, скажем, да, у кого это есть. Когда я первый раз написала табличку, это было достаточно давно, разделила свои финансы с финансами предприятия, то есть вот там в предприятии одни таблички учета расходов, доходов, мои личные, это другие, то есть я вначале вела просто предприятия а свои, но ну, как обычно тратила, вот что зарабатывала, то и тратила, да а потом я вот это вот разделила, и на свои финансы тоже начала вести вот эти таблички учетов доходов и расходов, то, соответственно, у меня появилось какой плюс вообще такой вот осознание того, что я же могу планировать свой бюджет. Мало того, что я могу планировать свой бюджет, я могу просто провести аудит своего бюджета и сказать, что, где у меня является каким то ну, ненужными расходами, да, незапланированными расходами. То есть я тогда смогу скорректировать это второй шаг, я могу корректировать свой бюджет и к нему подходить уже очень-очень осознанно, потому что на самом деле, когда я знаю свой доход, когда я знаю свои расходы, когда я это все проанализировала, посмотрела, где что можно сделать, то это уже сразу высвобождает. Честно вам скажу, какое-то количество финансов, это могут быть разные суммы, да, но какое-то количество финансов, которые ты можешь отправить на инвестиции, ты же без них спокойно совершенно жил, а ты тут скорректировал, ты тут провел аудит и уже спланировал, и вот эту часть, которая у тебя вдруг появилась, да, внезапно, ты ее отправляешь на инвестиции и делаешь приумножение своего капитала. Ура, Эврика, хорошая Открытия. И, значит, следующий шаг, который мы, когда мы делаем аудит, мы, конечно же, смотрим очень важный момент, когда у нас расходы ни в коем случае не превышают доходы, потому что все время жить в кредитах, все время жить в том, чтобы, значит, ну, в долг, так скажем, это очень сильно меняет вообще отношение к деньгам, это очень сильно э, приводит к страхам там, ну и так далее, так далее. Здесь много, очень много всяких разных нюансов, поэтому не будем э, вдаваться вот в эти вот э, подробности. Я просто скажу что расходы ни в коем случае не должны превышать доходы. Соответственно, это мы можем тоже Просто обычным способом ввести табличку, анализировать и смотреть, как нам входить, вот, делать баланс. Для себя. Значит, то, что я сказала, сделать подушку безопасности резервный фонд и инвестировать и распределять, конечно же, деньги по разным корзинам. И здесь надо отдать должное нашей компании. У нас очень много продуктов которые нам позволяют сделать разные инвестиции. Одна инвестиция у нас идет, то есть разложить по разным корзинам. Мы разложили, одну корзинку создали для того, чтобы купить себе машину, другую корзинку мы создали для того, чтобы каждый день жить, третью корзинку на проценты. При этом третью корзинку мы там создали на то, чтобы у нас зарабатывалась постоянно значит, наша монета век и для того, чтобы чтобы у нас работали и акселераторы, и все остальное прочее, то есть посмотрите внимательно, как вы распределяете свои деньги, да, то есть вот на самом деле это, ну, хорошее правило с моей точки зрения, когда мы перераспределяем, смотрим, что у нас работает, где мы, и мы тогда всегда в курсе и всегда можем участвовать во всяких разных промо, потому что мы и в этой программе есть, и в этой, и в этой, и в этой, и мы можем приумножать и ловить вот этот момент, и приумножать свой капитал. Это вообще, ну, с моей точки зрения, это очень-очень выгодно. Значит, Важный момент для м, ведения личных финансов. Хочу вам отметить, что э, всегда составляется список покупок для того, чтобы избежать лишних трат, потому что э, наш драгоценный ум подвергнут как бы там ни было, как бы мы не отстранялись, но он подвергнут рекламе. И естественно нас тут начинают, так сказать, мы приходим в магазин и нам тут начинают рассказывать, что купи две, получи третью, купи одну, получи вторую, там и так далее, и так далее. И где-то мы ведемся. А если мы ведемся, то соответственно у нас получаются какие-то лишние покупки, лишние траты. Мы либо идем четко по своему списку и не тратим дополнительно никаких денег, либо мы начинаем вот вестись на эту рекламу. При этом я хочу сказать, что этот пункт очень важен, потому что в 2019 году мировой рынок рекламы составил 625 миллиардов долларов. Это именно та самая реклама, которая вам говорит... Возьми вот здесь, купи вот здесь, а здесь купи подешевле, а здесь тебе будет выгодно и так далее, и так далее. Представляете, да, как прекрасно работает этот рынок, как работают маркетологи, как работают, значит, средства э, рекламные, средства массовой информации, все вы это прекрасно знаете, поэтому обратите на это внимание, что пункт э, составить список покупок и не тратить излишних, убрать лишние траты, это очень важно для э, понимания и составления своей финансовой грамотности. Конечно же, просвещаться в вопросах финансов – это тоже очень важно, и на самом деле здесь мы можем с вами поступить таким образом, ну, буквально 30 минут в день уделять, но каждый день мы уделяем изучению нового, и тогда мы будем всегда, опять же таки, в курсе событий, будем понимать и просвещаться в финансах, и будем знать, как что работает и какие есть у нас варианты, даже варианты инвестиций, да, почему сегодня выгоднее так, а не вот так, да, то есть вот это мы просто изучаем. И когда мы изучаем, постоянно изучаем финансы, знакомимся с ними, то мы всегда знаем полезные инструменты, которыми можно пользоваться и, соответственно, повышать свою финансовую Грамотность. Посмотрите, пожалуйста, на момент, какие вы берете долги, что вы берете в долг, оцените риски, это очень важно. И здесь, опять же таки, можно что исключить? Можно исключить вот эти вот деньги, взятые в долг без крайней нужды. То есть деньги взяты в долг там, на покупку э, под сапоги, там, под, под шубу, там еще под что-то. Ну, я не знаю, вот то, что в обиходе, да, то есть это получается, что вы переплачиваете, как бы там ни было, но вы берете в долг, да? и вот эти вот деньги можно, соответственно, опять же, за счет инвестиций, опять же, от грамотного ведения своих финансов всегда можно накопить и купить без, без кредитов, поэтому посмотрите, насколько вы можете сократить, кредитную свою историю, ну и постепенно от нее отказаться, потому что без кредитов жить, честно вам скажу, очень хорошо. Я прошла все эти стадии. Конечно же, в бизнесе очень много брала кредитов, и, соответственно, значит, они мне и не дали выйти на тот самый уровень, в котором бы я совершенно спокойно себя чувствовала, да? поэтому вот стремитесь, стремитесь к тому, чтобы ваши кредиты уходили. И, значит, именно для этого мы и говорим об инвестициях, именно об этом, а из-за этого мы и говорим о финансовой грамотности, именно из-за этого мы и говорим о том, что э, наша компания как раз позволяет все эти вопросы, от всех этих вопросов уйти. Ну и э, важный, важный нюанс – это когда мы значит, свое внимание, с, сори, сориентируемся, сосредоточимся своим вниманием именно на заработке, а не на том, как отдать кредит, понимаете, куда внимание, туда энергия, обратите это внимание, на это, значит, соответственно, стремитесь заработать больше, а не думать о том, как отдать, да, то есть, как заработать больше, вот в чем. Ну и повышайте свою, свою эффективность, потому что именно та, то, что находится в нас, именно наша эффективность, она приносит нам больше денег и позволяет нам спокойней вообще относиться к деньгам, да. Мы говорим с вами, конечно же, о финансовой грамотности и, естественно, говорим о законах денег. Мы очень много с вами уже говорили, отдельно даже каждый закон рассматривали, поэтому я вот как бы подытожить хотела это и сделать ваше внимание, сосредоточить ваше внимание на том, какие законы у денег есть и какие законы, значит, отмечаются финансистами. И теми людьми, которые, ну, действительно очень много работают с деньгами. Мы с вами, значит, говорили, и зарядка есть такая, значит, можете зайти в запись, посмотреть. Деньги – это энергия. А раз это энергия, значит, я могу ее привлечь. Раз я могу ее привлечь к себе, да, потому что, значит, сегодня деньги в магазине, завтра они у меня в кошельке, а послезавтра они у меня заплачены на учебу там и так далее. То есть круговорот вот этих вот денежной массы самой, да, он и говорит, что деньги – это энергия, которую один человек привлекает в больших количествах, другой – в небольших. Деньги – это э, отражение наших талантов, того, что внутри нас, это наша уникальность, а каждый человек настолько уникален, что э, на самом-то деле это как раз-таки то, что и может нам э, приумножать э, и генерить наши деньги». Поэтому обратите внимание на себя, посмотрите, в чем вы уникальны. И здесь очень важный такой момент, что на самом деле миссия каждого человека – это служение людям. Поэтому исходите из этого. Мой талант на служение людям. И вот как только ты ставишь эту задачу, то есть мой талант работает не на зарабатывание денег как таковых, а мой талант работает на служение людям, на то, что я, как я могу быть вам полезен, что я могу дать, принести в общество э, другим людям для того, чтобы, для того, чтобы людям стало хорошо. И сразу ваши таланты заиграют, заработают, и сразу э, вам захочется, э, люди захотят вам за это заплатить и обратиться к вам э, как к специалисту. Поэтому обратите внимание на вашу миссию внутри вас, обратите внимание на ваше состояние внутри вас и привлеките ваши деньги на ваши компетенции. Значит, то, что я только что вам очень много говорила, что деньги любят счет, деньги любят результаты, деньги — это результаты договоренности, это еще один закон, это договоренность между людьми, или мы говорим о том, что это возможности, не упускайте возможности, это денежный закон о которых мы тоже очень много говорили уже, и вот его мы тоже фиксируем обязательно, потому что деньги – это результат договоренностей. И здесь очень важно именно договариваться людям между собой для того, чтобы и ловить возможности, которые есть вокруг вас, потому что деньги – это возможности, и они могут перерасти в достаточно большой капитал. Обратите на это особое внимание. И, значит, помните, да, прошлая зарядка у нас была одна из прошлых зарядок. У нас была закон баланса. Тратишь, значит, тратишь и зарабатываешь деньги. И здесь смотришь всегда, чтобы у тебя был баланс. Поэтому Значит, чем больше тратим, не держим деньги просто так, они у нас всегда работают. И, соответственно, чем больше тратим, тем больше получаем. Тратим с удовольствием, тратим с радостью и тратим на, так сказать, свои покупки, потому что если мы только будем экономить, если мы будем только беречь, если мы будем только скапливать деньги, то тогда мы нарушим вот этот вот денежный закон, очень важный закон баланса. И, соответственно, деньги как инструмент, как эквивалент этого, они сразу нам это отразят и скажут, ну, ничего себе, ты, значит, тут берешь вот эти деньги и, так сказать, их не тратишь, ты все время собираешь, собираешь, ну, значит, так сказать, они тебе не нужны. Поэтому обратите на это внимание, закон баланса, он у нас Работает прекрасно. И если мы заработали деньги, то тогда, соответственно, их снимайте, тратьте, берите для себя. Вы же для себя и зарабатываете. Ну и не стесняйтесь их брать. И, значит, один из важных законов, когда мы говорим о деньгах, это никто не блоки понимание того, что никто не блокирует у тебя деньги. То есть это твои внутренние ограничения. И как только мы убираем вот эти вот внутренние свои ограничения, мы сразу вот эту блокировку свою снимаем. Ну и как сейчас еще дальше поговорим об этом. И, конечно же, снова и снова обращаю ваше внимание, что деньги приходят под задачи, деньги приходят под ц... цели. Извините. Поэтому мы, конечно же, ставим, мы прописываем, что мы хотим и для чего нам эти деньги, для чего они нам нужны, какие мы задачи хотим с ними выполнить, потому что мы понимаем, что деньги – это инструмент, раз деньги – это инструмент, значит, они под какие-то задачи к нам пришли. Все совершенно просто. Значит, цели нам нужно поставить, чтобы… Деньги к нам пришли и пришли как можно больше. Очень важный закон, я думаю, на котором мы с вами еще обратим ваше, обращу ваше внимание и на котором я могу позже остановиться на наших встречах, это то, чтобы не сосредотачиваться на самих цифрах цифрах, вот этих вот денежных купюрах, знаках, цифрах, чтобы вырабатывать у себя чувство удовлетворенности. О чем это говорит? Это говорит о том, что я благодарю за то, что у меня сегодня есть и иду дальше. Чувство благодарности за то, что я сегодня имею и иду дальше. Да? Потому что если мы вот это чувство удовлетворенности своим состоянием не вырабатываем, то у нас получается все время еще, еще, немало, немало. И вот эта вот жадность, она, соответственно, нарушает, опять же, закон брать-давать и все. И мы тут попадаем просто по всем законам. Ну и очень важный такой закон денежный ⁇ это деньги любят тех, кто любит деньги. Поэтому раз это так, то есть деньги приходят к тем, кто их любит, соответственно, мы смотрим, что нам нужно сделать для того, чтобы деньги нас полюбили, и что нам нужно такого важного для себя сделать, чтобы у нас эти деньги и приумножились. Ну, соответственно, самый интересный вопрос, который всегда зависит на самом деле, есть у меня деньги или нет, это закон пустоты. Куда приходить-то? Место занято? Место занято, может быть, старыми вещами, тряпками, чем чем-то еще там не вымытой посуда и прочее-прочее. На самом деле э чистота, э чистота, она влечет за собой не просто внешнюю чистоту, но и внутреннюю чистоту. Освобождение – это очень важно. Закон пустоты здесь играет просто на всем. То есть деньги любят куда прийти, куда место. Освободите. Допустим, у вас открыта куча окон в компьютере, и компьютер начинает проседать. Но ну, вы знаете эту ситуацию прекрасно, поэтому освободите место, чтобы можно было новые программы закачать. Закон циркуляции отпустите ненужное, освободитесь как раз-таки вот от этих лишних окон, лишнего лишнего хлама в квартире везде, да, и даже вплоть до того, что я вот советую посмотреть, ну, такой нюанс, вот скажем, у вас книжка лежит, лежит на одной и той же странице открыта и вы никак не можете ее дочитать. Ну, там то времени не хватает, то еще что-то, да, то есть не хочется, где-то там не успел и так далее. Ну, так возьмите эту книжку и просто закройте. Для этого очень просто. Вы значит, к ней обращайтесь, к этой книжке, я на сегодня все взял, что там хотел взять, да? по какой-то причине же я ее не читаю, все, я ее закрываю, как только будет у меня какая-то возможность, я к ней вернусь, то есть мы не тратим э, свою энергию в пустоту, поэтому, значит, э, и вот ощутите вот эти, когда мы освобождаем место, когда мы все чистим, мы отпускаем ненужное, то у нас появляется воображение, эмоции того, что вокруг нас всего много. Это то, о чем я вам говорила. Поблагодарите. У меня это есть, и это есть и это есть и это. То есть на самом деле мы сегодня живем в эпоху, когда Море всего, и мы этим пользуемся, и самое главное, у нас есть возможности сегодня здесь встретиться, у нас есть возможности обсудить, у нас есть возможности обменяться знаниями, это очень важно, это как раз-таки почувствовать и ощутить в себе процветание. Закон творчества, я думаю, что вы тоже это понимаете, потому что это внутренняя интуиция, это то, чем ты обладаешь, это то, чем ты богат, это твое творчество, и как раз-таки будет работать на тебя для того, чтобы на тебя же работали и твои деньги. И, значит... Закон, о котором я уже говорила, легко и с благодарностью мы принимаем и отдаем, то есть люди нам дают, мы принимаем, мы точно так же принимаем и отдаем, это мы говорили в законе баланса. И, соответственно, мы с радостью отдаем то, что у нас есть. У нас есть улыбка, мы ей делимся. У нас есть знания, мы им делимся. У нас есть умение что-то мастерить, мы этим делимся. И, соответственно, принимаем, когда нам люди дают. Это тоже очень важно. Конечно же, деньги очень любят, когда ты... Не просто так делишься, но еще и отдаешь так называемую десятину, то есть какие-то пожертвования. Пожертвования могут быть там, допустим, ну, допустим в детские дома, допустим, там, на какие-то вещи в церковь, там еще куда-то, ну, у каждого это свое понимание. Единственное, здесь я хочу вас ну, как-то так вот э, уберечь, что ли, потому что вот когда вы считаете пожертвованием и даете нищему, который э, сидит на улице, будьте очень аккуратны, потому что если вы отдали вот таким образом деньги, пусть даже копейки, а он эти пожертвования истратил, на курево, там, на спиртное, на что-то, ну, такое вот неприличное, да, то эти пожертвования вам э, уйдут в минус и для вашей энергетики, и для его энергетики, естественно, но для вашей энергетики тоже. Поэтому жертвуйте, когда вы понимаете, куда конкретно уходят ваши средства. А когда вы не знаете, куда они уйдут, то, конечно же, лучше от таких пожертвований все-таки уберечь себя. То есть не стоит этого делать. Да? Ну и очень важно, деньги любят, когда мы доводим свои дела до конца, посмотрите ваши незакрытые какие-то дела, посмотрите, как вы можете их завершить, посмотрите... Значит, что для этого нужно сделать, Настройте ваши задачи так, чтобы незакрытых дел у вас не было, потому что это, конечно же, энергия, которая оттягивает у вас главную задачу для того, чтобы вы могли творить. Поэтому, естественно, что когда мы творим, то мы уже понимаем, что у нас вот эти вещи все закрываются. Ну и гасите долги, о чем мы говорили с вами. И, значит, если у вас есть какие-то долги перед людьми, постарайтесь их отдать. Если у вас есть долги людей перед вами, то тогда, ну, простите, простите людям эти долги, если они вам давно не отдают. То есть тратите энергию на то, что вам вернется долг. Очень часто это бывает пустая трата и времени, и энергии, которая не приносит результата, отнимает очень много у вас внутреннего вашего состояния и, соответственно, не дает возможности взаимодействовать, опять же, с деньгами, так как они этого просят. Значит, важные шаги, важные шаги которые, на которые мне хотелось обратить ваше внимание – это, естественно, первый и самый важный шаг, о котором мы с вами говорили. Я этому посвящала, прям посвящала целую, целую нашу встречу, нашу зарядку. Мы говорили о мышлении, о том, как убрать ненужные блоки, убрать свои убеждения, убрать установки, потому что вот негативных установок на сегодняшний день – я нашла на самом деле очень много в интернете, посмотрела, что когда они у нас присутствуют, то есть я их зафиксировала в 99. На самом деле их очень много, может быть, даже больше, не знаю, то есть я вот, вот так вот, значит, то, что я нашла, да. Поэтому э, убирайте вот эти вот негативные убеждения. Э, как их убрать? Мы тоже, э, значит, говорили, работаем с нашим умом, э, работаем с нашим мышлением и переделываем все негативные установки, которые у вас есть, переделываем на положительные. Мы убираем чувство своей вины, потому что мы ни перед кем не виноваты, то есть мы делали какие-то вещи из лучших побуждений, поэтому мы себя не виним, и мы убираем обиду как на себя, так и на, на других людей. А, значит, очень важно, хотела обратить ваше внимание на чувство справедливости, потому что, когда оно присутствует, вот это справедливо, а вот это несправедливо, мы не знаем, а, у каждого человека есть своя справедливость, и позвольте, ему быть в своей справедливости, то есть чувствовать себя так, как он считает нужным, а не навязывать ему свое мнение. Ну и страхи ограничения, естественно, это работа, конечно же, с мышлением. Мы внедряем финансовую грамотность и смотрим, то есть ведем учет доходов, мы смотрим, как у нас начинают работать наши законы денег, как мы это встраиваем все в свою жизнь, и, соответственно, внедряя вот эти все навыки, внедряя привычки, то есть мы получаем тот самый результат, когда мы говорим о том, что мы финансово грамотны, потому что это дает нам сделать следующие шаги это дает нам сформировать привычки и убеждения миллионера, то, о чем мы тоже посвящали с вами целую нашу встречу. И говорили о рациональном использовании времени. Очень важный момент. Ситуация, когда мы вырабатываем свою осознанность и ответственность за свои действия. Это еще один очень важный момент. И значит, конечно же, пользуемся возможностями, которые, которые вокруг нас, которых, которые мы можем, так скажем, значит, взять и получить тот результат, который нам необходим. Поэтому, значит, вот основные, так сказать, вехи, основные моменты для того, чтобы... Почувствовать себя финансово грамотным. Когда вы все это знаете, то тогда, соответственно, мы уже четко можем ориентироваться, какой у нас доход, какой у нас расход. Мы делаем планирование, мы можем своими деньгами управлять мы можем не просто ими управлять, но, соответственно, мы решаем очень важную задачу, мы не только их сохраняем, но и приумножаем. И чувствуем э, то, что мы внутренне совершенно свободны, а когда ты получаешь внутреннюю свободу, она тебе, э, естественно, отражается в виде... Денежные свободы, и мы получаем очень важный момент, потому что мы свою энергию направляем на созидание, то есть куда у нас внимание, туда у нас энергия. Мы, и недаром я об этом говорила, и сейчас повторюсь о том, что Значит, мы свое внимание акцентируем, сосредотачиваем на том, чтобы нам заработать больше, сохранить и приумножить, нежели на том, как отдать, куда отдать, кому отдать, значит, где там закрыть какой-то там долг и так далее. То есть, потому что мы, когда приумножаем, да, когда мы думаем о том, как нам больше заработать, мы сюда направляем свою энергию. И с помощью а, вот этой своей же энергии мы все внутри нас, и понимание внутри нас. И, ну, то есть это, это наше, понимаете? Поэтому, значит, мы сюда направляем внимание, а раз у нас больше а, финансов, Появляется, да, то есть мы думаем о том, как заработать больше, то из этих больше заработанных денег мы быстрее справляемся со всеми своими долгами, кредитными картами, кредитными какими-то ресурсами, которые в какой-то момент мы взяли. При этом мы себя не ругаем, потому что мы взяли из той ситуации, мы взяли из той позиции, которая у нас тогда была, да, и на тот момент это было именно так. Поэтому мы, так сказать, спокойно это воспринимаем. Мы просто смотрим, как сейчас нам уйти в более комфортный для себя. Вариант. И это, в общем, очень важно. Ну и, конечно же, обратите, пожалуйста, ваше внимание, обратите ваше внимание на долги, которые есть или их нету, то есть это что показывает, потому что долги – это показатель, что человек движется не туда. Опять же, это вопрос финансовой грамотности, о которой мы сегодня говорим. И как это закрыть? Мы стремимся это закрыть. Из позиции заработать больше, из этой позиции мы стремимся вот этот э, показатель понять. Ага, я движусь не, не туда. Хорошо, отлично. Фиксируем вот эту точку А, чтобы нам прийти к точке Б. И повернуть ракурс своего Движение именно в ту сторону, чтобы у нас этого показателя, все, мы его закрыли, да, то есть у нас долгов нет, у нас нет кредитов, и из этой позиции нам проще будет накопить тот финансовый резерв, приумножить, сохранить и приумножить. Свой капитал. Нам из этой позиции гораздо будет проще и быстрее наработать то, что нам необходимо, главное финансовую свободу. Значит, и как вы видите, да, как вы видите, что привлечение денег... Это определенные правила, это определенный набор, про который мы с вами только что проговорили, это определенный алгоритм действий, который можно достичь. И на самом деле, когда мы изучаем финансы, когда мы к этому обращаемся, то, соответственно, нам легко достичь этого успеха, потому что мы знаем этот алгоритм, люди делятся тем, что они уже прошли. И, соответственно, если выполнил кто-то этот алгоритм, если кто-то выполнил эти правила и пришел к финансовой свободе, значит, а почему не я? Я могу легко совершенно это просто повторить и, выполнив определенные правила, прийти к достижению своего успеха. Потому что успех – это потрясающая вещь, которая оставляет следы которая показывает себя как человека грамотного, успешного, достигшего чего-то того, что ты хочешь достигнуть, тебя принимают, с тобой общаются, тобой, так сказать, восхищаются и так далее, так далее, да, то есть вот это очень важная такая вещь, поэтому это прежде всего пример для подражания, потому что люди понимают, что если ты достиг успеха, и этот успех уже виден в обществе, то, соответственно, на тебя можно ориентироваться, и тебе можно подражать. Подражать и использовать, так скажем, твои знания, твои умения как пример. Соответственно, человек может и поделиться, и научить и, так сказать, подсказать что-то, уже имея свой опыт. Значит, вот то, что я хотела, с чем я хотела с вами поделиться, основные моменты, которые я хотела вам рассказать и донести до вас в Важную вещь считайте ваши деньги, иначе их кто-нибудь другой посчитает, поэтому ориентируйтесь, пожалуйста, под то, что вы человек финансово грамотный и можете себе позволить своими деньгами, своим капиталом управлять самим и приумножать свой капитал, что немаловажно. И, значит, разговоры про деньги мы, конечно же, с вами продолжим, потому что, значит, мне хочется на, следующем, на следующей нашей встрече рассказать вам такую вещь, как поговорить с вами о страхах, потому что большие деньги – это большие страхи. И что это такое, и как с этим взаимодействовать, потому что, опять же таки, мы можем этому противостоять, но при этом мы можем что-то делать для того, чтобы не противостоять, а именно двигаться для своего, ну, для своей грамотности, для увеличения своего капитала. И традиционно задаю вам вопросы, чат открыт, пожалуйста, спросите, какие есть непонятные вещи, возможно, что вы считаете как бы для себя, да, то есть получение информации, получилось, не получилось вам что-то понять, с чем-то согласны, не согласны, ну и, конечно же, я жду вопросы, задавайте ваши вопросы, потому что вопросы финансовой грамотности и все, что с этим связано, они позволяют нам выйти на новый этап, на новый виток нашего нашей жизни, нашего понимания, нашего взаимодействия с деньгами. И, конечно же, дают нам очень важную вещь, дают нам возможность быть уверенным в себе и в том, что я делаю и куда я иду. Будьте добры, пожалуйста, говорите. Задавайте вопросы, я жду ваших инсайтов, возможно, что кто для себя уяснил, понял, пишите в чате, чем я могу вам помочь и на какие вопросы я могу ответить. С огромным удовольствием это сделаю и, значит, пишите Поучи, по, по, напишите, пожалуйста, что вы получили, очень поучительно пишет Арман, да, спасибо вам большое, значит, потому что на самом деле вот эти моменты, они вроде кажутся такими простыми, и с, первого, с первой минуты нам кажется, что мы все это знаем по большому счету, да, но когда мы я прямо вот еще раз обращаю ваше внимание, но когда мы проводим аудит вот этот вот внутри себя и времени и финансов и нашего состояния, то нам становится, ой, Эврика, а я еще тут вот это узнал, а я тут еще вот это узнал, и вроде как все очень просто, а на самом деле оно нам дает дополнительные возможности нашего роста. Поэтому мы прежде всего вот эти вот возможности роста используем для себя и ловим любую возможность, которая, которую мы можем взять для своего понимания и для своего обучения и для своей финансовой грамотности. Я пока не вижу вопросов, Попыталась, значит, как бы рассказать вам и то, и другое, пятое-десятое. Уже анонсировала даже следующую нашу зарядку. Поэтому, значит, я, наверное, вас очень сильно благодарю, раз не вижу вопросов. Я вас благодарю. Я с удовольствием отвечу на любые вопросы в чате. И, возможно, у вас возникнут какие-то, пожалуйста, пишите. Я отвечу. И, значит, конечно же, я вас очень благодарю за то, что вы сегодня присутствовали, мы были все вместе, и мы разговаривали с вами о финансовой грамотности. Желаю вам быть финансово грамотными и двигаться к своему росту. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, хорошего. И выключаю запись.